Привет, дорогие друзья, вы на канале Тайная НЛО. Мы находимся на одном очень удивительном месте. Путешествие самое опасное. Но что здесь на самом деле мы вам покажем, это, скорее всего, то, что здесь за несколько часов случилась катастрофа. Кто-то говорит, упал НЛО, кто-то говорит, что здесь было нападение инопланетян. Не знаю, правда это или нет, но мы попытаемся это узнать. И, скорее всего, мы найдем самый интересный видеосюжет про НЛО. Ну, вы, конечно, можете не смотреть нас, если не хотите, но я вам обещаю, что мы вам покажем сегодня реальные кадры. Скорее всего, может даже НЛО, которое или упал, или не упал. Ну, в общем, вы увидите своими глазами. Мы сейчас находимся на секретной территории. Здесь людей вообще не впускают. Можно сказать, секретная база инопланетных существ, которые часто здесь появляются. Но и появляются они не просто так, а именно их интересует именно это место. Что здесь интересного, вы спросите меня? Ну, скорее всего, здесь интересного такого нету, масштабного. Но горы и реки здесь очень много. Но в горах самая суть, чтобы спрятаться от людей или накопить силу для уничтожения новое, можно сказать, сильного ударного явления. Это, скорее всего, будет интересно видеть то, что вы должны прекрасно понимать. Время по-московскому 12.00 с копейками. Я точно не буду вам говорить. Мы... Уже где-то несколько часов были в поездке. И, скорее всего, дорогие друзья, мы все-таки решились поехать на этот... Как вам сказать? Смотрите, дорогие друзья, это дымящий объект НЛО, скорее всего, упал. Или сломался, не знаю. Но сейчас попытаемся снять еще. Ну вот, мы засняли, скорее всего... НЛО упало. Множество странных таких необычных объектов, которые мы сейчас увидели, это только первоначально схема. А объекты НЛО в последнее время часто здесь и маскируются. Не знаю почему, но есть объяснение того, что люди не хотят знать правду про них. Но это плохо. НЛО э, США вроде контакты имели. Да и огромный контакт. Сегодня поэтому происходит вот такой необычный момент истины, который люди даже не знают. Люди сюда а, приходили раньше, здесь находится неподалеку, а, за этими холмами, а, база военных. Они там а, живут, а, ходят, одеваются. Но суть в том, что это военная база служит, то есть, я хотел сказать, а, туда идти очень опасно. Снежная буря, которая сейчас начинается надвигаться а, с севера, это март, кстати, Вроде 16, да, 16 марта уже времени здесь очень много мы находимся. Суть в том, что э, действие все разворачивается все хуже и хуже для нас. Когда происходит вот такое природное явление, она происходит постоянно, люди не хотят про это говорить. Но я вам попытаюсь разложить всю информацию, почему база НЛО именно находится в горах, но в тех местах людям очень тяжело их даже найти, да и достать их тяжело, особенно заснять, я имею в виду. Но мы попытаемся досконально вам показать картину, которая происходит постепенно. Мы слышали не так давно в этих местах пропала семья туристов, которые приехали с Ростова. Так ли на самом деле, я не знаю, мы еще точно не уточняли, говорят, что да, были две семьи, здесь они подалеку, они остановились отдохнуть в горы, заехать посмотреть. Но они так и не вышли на связь. Две машины нашли, но людей и крови, что здесь что-то произошло, также не было. Только одна камера, которую они установили для, для себя, чтобы ночью не боялись, что они здесь не одни. Что камера запечатлела необычную вспышку и все. И камера перестала работать. Но правда это или нет, я не знаю. Ну вот мы уже находимся на высоте, э, нашли водопад, но пройти туда очень тяжело. Вот посмотрите сосульки, очень странное такое место, интересно пойти или не пойти, но попытаемся как-то вам показать всю эту картину, чуть-чуть ужасающе. Так. Снега нормально. Так, откуда нам пойти-то? Кто-то говорит, что здесь очень опасно, да. Блин, ну, пройти бы это место. А, Алис что-то нашел. Да, это заповедник еще находится, посмотрите. Здесь так также. Я не знаю, как пройти. Нам надо в ту сторону водопада идти. Потому что здесь навряд ли как-то мы пройдем. Снега много. Снег шел. Так. Что-то летает. Ну что я хочу сказать. Мы находимся над одним, можно сказать, обрывом. Чуть-чуть спустились. Вот река. Кто, наверное, видит. Поле. Путешествие продолжается. Сейчас попытаемся определить, где все-таки объект НЛО упал. А там будем смотреть дальнейшее, можно сказать, действие. Но пока что информация закрыта. Никто про это и не говорит. Но кто скажет правду, что здесь находятся объекты НЛО? Тишина. Военных, кстати, здесь нет, но животных очень много. Посмотрим, что будет дальше. Ленточки белые почему-то кто-то сделал. Вот, идем. Седьмое чудо света, дорогие друзья. Я вам показываю. Здесь, наверное, вы еще не видели такую необычную структуру. Офигеть. Река, самая чистая вода. Можно сказать, в горах. Посмотрите. Прям прозрачная. Офигеть. Никто не ожидает, что это реально такое может быть. Кстати, из этой воды можно пить. Не бойтесь. Она чистая. Здесь нет никаких химических веществ, как из-под крана. Это самая хорошая и питьевая вода. Но суть в том, что в этих местах есть еще одна огромная тайна. Выше этой горы на, есть пещера, там же, кстати, есть неопознанный летающий объект рисунок. Кто его нарисовал, никто не может объяснить реально. Но правда оно на самом деле и правда ужасное. Но посмотрим, что есть, дорогие друзья. Еще одно, можно сказать, дорогие друзья, происшествие, которое случилось на днях. Мы видим, как множество таких э, сгоревших мест на земле. Это яркие шары, которые НЛО э, специально сами уничтожились. Для чего, я этого не знаю. Почему это все произошло, посмотрите. Здесь, здесь... Нет, это не костер, вы будете говорить мне, это костер. Просто это место э, для кого-то секретно, для кого-то священно, а для кого-то опасно. И поэтому, дорогие друзья, если вы будете здесь находиться, аккуратнее будьте, подписывайтесь Везде в социальных сетях вы видите в описании мои видеосюжеты. Ну а то, что вы увидели сегодня подбитое НЛО, это первое, но не последнее видеосюжет, реальность того, что происходит на нашей планете. Так что всем подписок, добра и то, что вы увидели, я надеюсь, вам понравилось. А ну а с вами был Тайна НЛО. Я прощаюсь. До новых встреч. Yeah.